здравствуйте мои телеглядачи хочу вам раскрыть одну ситуацию жизненную что мы кушаем и что могли бы кушать что нам вредит а что то же самое никогда бы не принесло вреда итак берем две чайных ложки полных вот, с горкой и в чашку далее далее берем чайник и наливаем сюда ну, теплой воды там и грамм 100 больше не будет Далее. Так вот, а дальше бултыхаем. Ну там видите уже даже хм, точки появились. Буль, буль, буль, буль. Ну да, концентрированная, вернее, концентрированный раствор. Так просто не размешаешь, надо подождать. Ждем, короче, вот у меня приготовлено сито и фильтр. Ну, салфетка обычная. Далее. Так вот, смотрите. Размешал я воду. Все как бы осела А видите на дне островок. Ну, это не островок, короче, а это как его. Это то, что осталось, осталось от соли, от пищевой. Это то, что мы покупаем. Не путайте не то, что нам продают, а то, что мы покупаем. Но этого можно избежать. Продолжение следует. Далее. Вот, берем салфетку. Кладем или ложим. Там не знаю, как правильно. Нет, возьмем карфи сито. Берем эту штуку. Положим сито наверх. Положим салфеточку, вот она. А вот отсюда, смотрите, видите, что там осталось? Это от соли от двух от двух чайных ложек. Теперь берем, короче, и выливаем. Блин, как-то сбежала, короче, куда-то, блин. Ладно, он там свалил, короче, куда-то. Не знаю, видно, не видно, но туда -то точно видно его. Осталось, короче, все не выплеснуло. Это вот это вот... Сейчас мы соберем его и напали на него. Для всех нас, для отходов... Смотрите, после... это то, что не растворилось. Это вот эти, как его, ну, камни, короче, которые оседают в почках. Хм. Блин, песок, короче, вот. Слышите? Ну, да, то есть берег, короче, это разбавляясь раствором, с цементом песок вода и цемент и штукатур там или заливай так вот что я вам хочу рассказать про это дорогие мои мы сами должны следить за своим здоровьем то есть если такую соль жрать на протяжении там 50 лет там, ну, даже 20 ну представьте сколько из двух чайных ложек остается камней. А посчитать теперь, сколько человек съедает соли за свою жизнь, ну не за свою, за свою, конечно, много. Но посчитайте хотя бы там до 20 лет, и вы поймете, что там у вас кирпич лежит. Что вы хотите? Откуда здоровье? Есть, конечно, организмы, которые, как, они как бы настроены так что они от кирпичей раз раз избавляются а Есть организм который он не умеет этого делать и он такой далеко ходить не хочет ему тяжело он такой в почку это откладывает или в печень ну куда ему там ближе вот так короче слушайте а почему наши деды жили долго мне дед Вернее, отец рассказывал. а Ему его дед, который слышал это от своего прадеда, которому рассказал его дед. Они тоже соль любили. Почему соль так дорого? Потому что они собирали соль, вот так, как я сейчас показал, делали. Замачивали ее, все растворяли. Потом раствор сливали, и он получался вот таким. О. Вот, прозрачно Там тоже осела что-то еще все равно вот они его убрали сцеживали ставили в бочки на улице и он выветривался вода испарялась и на дне оставалась чистейшая соль вот она-то и была очень дорогая теперь поняли секрет так вот, не знали раньше, так знаете. Что, трудно, что ли? Пошел в магазин, купил себе килограмм. Ну, мало, купил 10. Расставил. Выставил на подоконник. Пусть выпаривается. и Еще выпаренную соль потом добавляй, куда хочешь. И в процессе взял еще, купил 10 килограмм. Выпарил, вернее, разбодяжил, развел, и ста, пусть выпаривается, и тебе хватит на всю жизнь, и тебе, и твоим внукам. Берегите свое здоровье, мои дорогие, не рискуйте им, оно у нас одно, хм. закаленное. О, видели, вот, это же вообще караул, камни, короче, блядь, песок. Может, брюлики там есть, блин, не знаю, блин, надо этих экспертов позвать. Может, там есть бриллианты, а что?